привет всем я сегодня решила попробовать сделать что-нибудь вкусное мне в прошлый раз очень понравились угощения от кондитера и совы они мастера своих дел они вкусные угощения сделали вот я тоже решила попробовать что-нибудь я знаю что нужно тесто сахар яйца нужны сейчас еще масло надо Короче, что-нибудь-то будет из этого Кефир еще О, это же манник И потом мне его в печь надо будет поставить Он станет очень вкусным Ну что ж, попробуем Для начала надо масло растопить Растопилось Так, теперь надо Теперь надо манку насыпать Теперь это надо размешать все Масло... Так. Теперь это все, все эти ингредиенты надо в печь поставить. Ну вот. Получился вкусный, воздушный, пышный манник. Ну что, зрители, скажу я сама себе. Приятного аппетита мне. Ну вы не проверите же, вру я или нет. Я... Короче, верьте на слово мне. Манник вкусный, воздушный, сладенький. М -м, даже хрустит немножко. Но это, наверное, от свежести. Испеките такой же манник, только не хрустящий. Приятного вам чаепития и аппетита. Удачи!